Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Власти Москвы, по его словам, не хотели бы прибегать к ведению в войск. Во многих других крупных городах ситуация несколько отличается. Сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Мы не хотим этого сценария, Поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве», сказал господин Собянин в интервью телеканалу «Россия-24». Он отметил, что любое ужесточение режима должно быть обоснованным. Сейчас, по словам мэра, большинство москвичей ведут себя очень ответственно и поддерживают власти. Без этой поддержки, по словам Собянина, не удалось бы реализовать все принятые меры ограничений. Ранее он отметил, что необходимо добиваться неукоснительного соблюдения уже обозначенных требований. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в Москве не носит драматического характера, но проблема продолжает нарастать. Ранее в столичном оперативном штабе сообщили о возобновлении роста числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирус. Оформление спецпропусков началось в Москве и Московской области 13 апреля. Пропускной режим был введен для борьбы с распространением коронавируса.